Всем привет. что происходит у человека. Человек сейчас выбирает выбор у человека. Выбирайте, на какую работу пойти. Также выбор в каких-либо вопросах, как правильно поступить в данной ситуации, в данном моменте. И вообще, возможно, человек выбирает, какой выбор будет именно в какую сторону, в знании, также в своей жизни. Человек решил разобраться и находится в выборе. Либо же уже выбрал и будет дальше действовать. Всем пока.